Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. светение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4, 16-17 Он придет во мгновение ока. Он придет при последней трубе. И людей, прославляющих Бога, заберет в дом на небо к себе, и иссякнут все слезы и стоны, упразднится Господство греха. О, друзья, а мы встретить готовы Иисуса Христа, жениха, знаю я, что исчезла бы усталость, если б ангел пред нами предстал и сказал бы: Неделя осталась до прихода на землю Христа. Представляю себе эту тревогу, позабыв о земной суете, мы взывали бы усерднее к Богу, проповедуя всем о Христе. Прекратились бы ссоры и войны, забастовки в борьбе за права и потоки б людей добровольно отовсюду стекались церквам. Опустили бы кинотеатры, не стояла б толпа за вином. Телезрители все аппараты повыбрасывали бы вон. Деньги сразу бы сделались ссором, люди с Богом вступили в союз, зная то, что придет очень скоро за народом своим. Иисус, осознав, что такое Голгофа, Поднимали бы к небу глаза. Ах, какая была суматоха, Если б ангел об этом сказал. Но такого не будет во веки, никогда. Почему? Слушай, друг, Как мигая смыкаются веки, Он придет. Неожиданно, вдруг, не покаяться, не помолиться, не успеешь ты в этот момент, опечалятся многие лица, услыхав от Создателя «нет». Нет вам места в небесной отчизне. Я, представьте, не знаю вас, не записаны вы в книге жизни, упустили спасительный час». Вам совет был, доколе да не поздно, примиритесь сегодня с Христом. Вы к Нему отнеслись несерьезно и рукою махнули потом. «Друг, тебе без Христа?» Одиноко, ты стоишь на греховном пути, но любовь милосердного Бога тебя может от ада спасти. О, покайся сегодня пред Богом, и тогда избежишь много бед. Он придет во мгновение ока, он придет при последней трубе и воздаст по заслугам себе